Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ И сегодня я снимаю э, Видео э, Сериал Мальтел Пуни Вторая часть э, Продолжение второй серии Давайте начинать э -э, Вот так, дочь... э -э, так доченька а -э -э, Знаешь, вот мы сейчас купили вещички Я их положила в машинку Зачем? Ну, как бы тебе сказать М а мы переезжаем. Что? Переезжаем. Это же ужас. Не хочу переезжать со своего дома Так, не надо тут нюни свою распускать. Мы переезжаем в замок. Угадай, в какой город? Без понятий. Город Хрустальная Империя. Я обожаю этот город! Самый крутой город! Стой! Как переезжаем? Подожди. А, все вещи. Так вот, посмотри назад. Не, ну это хорошо. Но, друзья, это как я позову? У меня сегодня день рождения. Ну, понимаешь, придется отменить день рождения. Ну, это я уже поняла. А, с, как сказать, почему мы уезжаем? Переезжаем. Ну, э, во-первых, у нас маленькая была там квартирка, все это э, двухкомнатная, у нас еще и кошка, и ты, я. А, а еще я тебе хотела сказать, что у тебя скоро родится сестренка. А -а сестренка круто! Это уже круто! Да, она через месяц где-то, поэтому я пока не советую тебе э, друзей. A, приглашать. Почему? Потому что у нас литровка родится, нет. ведь Пока мы a, a, a, в доме привыкнем там, все к нему. Пока все разместим там. А, ну понимаю. Ну ладно, пойдем в машину, доченька, загружать вещи и поехали! Поехали! Ну все, мы готовы, поехали! У -у -у! замок в котором мы будем жить этот замок круто но пойдем размещаться ой что-то упало что упало не важно комод мой упал мой комод упал не важно ладно размещаться теперь ну вот доченька посмотри какой хороший замок внутри ну да такой хорошенький. Да. Вещи мои новые купили. И старые. Да, здесь, в принципе, хорошо. Но лишь один вопрос. Да, доченька? Как мои друзья приедут сюда ко мне на день рождения? А? Вот скажи мне, а, мам? Ну, надо немножко подождать. По... Ну, мы не сразу позовем ты друзей. Уж точно через месяц. Ну, мама, мы уже все сделали. Ну, знаешь почему? Да. Да, мама. Потому что мы еще не совсем к нему привыкли. Мы еще сами не знаем, где что. Надо освоиться. Понимаешь, освоиться. Понимаю. Ну, ладно, пойдем посмотрим, где я буду жить. На верхнем этаже. На верхнем. Эм, ну, видок нормальный. Девочки, а вам как? Ну, в принципе, нормально. А те, Элизабет? Ну, э, нормально, да. Так, девочки, будьте здесь, я пойду прогуляюсь. Мам, ты куда? Э, пойду на балкон. Та Вау, здесь круто. Муся, тебе, мои еще нравится здесь? Мяу. Нет? Ой, не пойму я ее. Красивый вход, красивый комодик, мамино платье, всякие расчески, Автография папа с мамой, потом да, всякие сережки, короны. Вон там наверху моя комната будет, ну или игровая, я не знаю. Пойдем посмотрим, что внизу. Так, внизу тут вещички всякие. Мамин трон. И для моей сестры, наверное, будущей. Я не знаю. Да, я не знаю. Так, ну ладненько. Честно говоря, даже ко мне придут мои подружечки. Так, что? Ой, ой, а что? Подождите-ка, подождите-ка, трон тоже хрустальный. Ничего себе. Тут все хрустальное. Так, ну ладно, жду, когда у меня родится сестренка и ко мне все придут. Ля ля ля ля ля ля ля, та та та та та, -та, -та. Дочь, да, мамуль, посмотри, вот твоя сестренка. А -а -а, какая милашечка она, как же ее зовут? Флори Харт, Флори. Люди Харт Красивая имечка Какая хорошая Ой, меме А кто это такая? Мамочка, кто это такая? Это твоя сестренка Рарити Рарити? Привет, Рарити а Привет Ой, ты где? А, так, я улетела, Я летать могу? М -м, то есть ты Пегас я не пегас. Я и пегас, и единорог. Подожди, ты аликорн? Я аликорн. Да, аликорн -да, она. М -м, это хорошо. Ладно, готовься. Сейчас ко мне придут гости. А почему придут гости? Потому что у меня был день рождения. Они сейчас придут. Это халясе. Да. Так, сейчас. Придут. О, у вас что, Коська есть? Да. Плютя, ай, да стоит я пять, девято, вечно. Ладно, мы а когда-нибудь придут. Сейчас. Жду, не дождусь. Так, девочки, проходите, проходите. Вау, Рарити, у тебя здесь клево, Хороший замок. Ой, спасибо, Эпплоджек. Я даже не знаю, что на это ответить. Так, ну ладно, девочки, вот, э, вставайте за стол, сейчас мама вроде что-то там, нам угощение какое-то принесет. А, кстати, Райль, пока не забыла. Вот, с днем рождения тебя, это тебе подарок. Ой, спасибо. Бантик модный, самый модный бантик. О, спасибо, япончик. А, тебя целый месяц не было в школе. Ты что, в другую пойдешь? Нет, просто мама говорила, пока в школу не ходить. Но я буду в нашу уже ходить. Фу, это хорошо. Да, знаю. Так, девочки, а, вы тоже, вставайте за стол. Да, мы тоже хотели тебе кое-что подарить. Смотри. С рождения, и Это тебе куколка. ее зовут Жасмин. О, спасибо. Я тоже о ней мечтала. Я люблю. Ой. Я люблю игрушки. Да, я знаю. А это тебе от меня. Ты знаешь. Мы соучаствуем. Видимся. Это тебе пони, Радуга. С рождения, Рарити. Ой, спасибо, девочки. Ну, что же мы стоим? Что же мы стоим? Давайте за стол стою Я здесь буду. Вот. Хорошо, я тут тогда... А я тут. А я вот тут. Можно я пока игрушки-то уберу? Хорошо. Так. Мама, ты несешь? Да, сейчас. Я вам несу угощение. Вот. Секундочку, секундочку. Так. Доченька. Ой. Так, пока что, вот сюда-сюда. Доченька, как ты знаешь, у тебя был день рождения, и я тебе вручаю этот торт. Вот, кушайте, девочки, этот тортик. Вау, как я и хотела. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя, ради! Поздравляю тебя! Вау, спасибо, мама. Ты даже подсветку включила. Да, вот, кушайте. Тортик. А что это такое подсветка? О, это вот, смотрите. Вау, крутые девочки. Ладно, девочки, кушайте, а я пойду пока э, с Флори Харт э, там побуду. Дайте. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Все, мы скушали. Молодцы, девочки, вы не хотите выйти на улицу, там поиграть с бони вот твоими? Давай, мама. Они здесь? Да. Сейчас как раз еще с новыми игрушками поиграю. Я вам каждый дам по игрушке. Хорошо. Ладно, давайте пошли. У -у -у, круто играем, да? Да. И всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!